Ты хочешь сняться в ролике? Да! Ты Пе, тряси камерой, чтобы было реалистичнее. Да не сейчас так! А где дух, ребят? Он в туалет пошел. Три ночи. Сейчас три часа ночи. Три часа ночи. Покрутить спиннер. Еще и сладости опять из кухни украл. Там кто-нибудь есть? Я уверена просто, что здесь точно кто-то есть. Привет, я Энни Мэджик, и сегодня будет довольно необычное видео для моего этого канала за последнее время, но об этом чуть позже. Помните, ребят, я как-то рассказывала вам, что я поступила на финансы и потратила просто годы своей жизни на нелюбимую учебу и работу, потому что все вокруг мне говорили, Аня, это распространенная профессия. Ты никогда не будешь сидеть без работы. Ты сможешь хорошо зарабатывать. И ничего, что я вообще это не люблю. И таких, как я, у меня в группе студентов было больше половины и я думаю что эта ситуация знакома очень многим школьникам Большинство из вас скорее всего говорят куда поступать родители учителя родственники они решают за тебя твое будущее но поверь ты никогда не будешь счастлив и удовлетворен жизнью если будешь учиться и работать не по своему выбору а тем более сейчас век интернета и многие из них даже могут не знать что существуют какие-то современные профессии связанные с этим поэтому тем кто находится сейчас в похожей ситуации Я говорю, ты должен выбирать сам Как бы не было тяжело давление окружения Короче, есть сейчас такая крутая вещь Онлайн-университет Skillbox. И их миссия Изменить мир образования в России и СНГ А я, как вы знаете, всегда за тех, у кого есть миссия Они используют современные методы онлайн-обучения И учат именно новым, востребованным профессиям А не каким-то привычным для прошлых поколений Весь сентябрь в Skillbox Стартует онлайн-марафон по трем специальностям будущего Которые реально нужны Веб-дизайн, интернет-маркетинг и программирование. 4 недели вы будете обучаться с ведущими практиками. Сейчас все такие, ага, и сколько это стоит? Нет, ничего не надо платить, участие реально совершенно бесплатное. Вам нужно только зарегистрироваться по ссылке, которую я оставлю внизу в описании, и уже можете начинать учебу. Я всем просто очень советую обязательно попробовать, а теперь поехали. Короче, слушай, наступает 3 часа ночи, и начинает происходить всякая дичь. А мы где? А мы где? Э, ну, где-то на улице в джунглях, да не знаю я, блин. Э, так, и, и, и, и что? Э, в смысле, ну, типа нам страшно. О, почему? Да блин, ну, духи, демоны там кругом. А они откуда? <coachingyenieux> А, да какая разница, ну типа они проснулись, три часа ночи же А ну да, а, так, а дальше? Чё дальше? Ну, а, что случилось? А, да это не важно, главное, чтобы было страшно А как же, ну... <coughs> что? Ну как же, смысл... Какой смысл? Кому нужен смысл? Ну ведь если мы в джунглях в 3 часа ночи встретили демона, то... Короче, ты хочешь сняться в ролике? А, да! Тогда просто бойся, ладно? <рогрит> а -а -а -а -а -а -а -а. Так нормально? А -а -а -а -а -а -а. Блин, неправдоподобно как-то. Но ведь история какая-то неправдоподобная. Это не важно. Надо бояться. Главное, очень правдиво, понимаешь? Может так. Слушай, а давай просто ари, Ари и беги. Ага, хорошо. А в какую сторону? Ну что ж, я как всегда стараюсь снимать Для вас что-то разнообразное Так что если ты любишь разнообразный контент Обязательно подписывайся на мой канал У меня здесь такое разнообразие, мэджики мои подтвердят И сегодня новая рубрика Хайпанутые Мы изучим хайповый тренд Три часа ночи Кстати, на моем канале Magic Family вышло видео про то Что у меня больше нет моего хомячка Рики Что случилось, как это произошло Потом посмотрите, ссылочку на ролик я оставлю в описании А пока я готовлюсь Ставьте лайк, если вам понравится эта рубрика и мы разберемся, например, с трендом Номер 666 Итак, те из вас, кто смотрит только русскоязычный YouTube И не смотрит иностранные каналы Потому что не знает английский язык Учите английский Не в курсе, что 90% трендов приходит именно оттуда А не придумывается у нас Большинство челленджей, названий, видео и жанров Пришли именно из-за рубежа И тренд 3 часа ночи не исключение Только там он назывался 3ам Ам для тех, кто не знает, расшифровывается как антемиридиум С латыни переводится до полудня, а PM post после полудня. То есть 3 часа ночи или утра у них это 3 AM, а 3 часа дня это 3 PM. Зачем мне спиннеры, вы попозже поймете. Короче, безобидный 3 AM челлендж, в котором нужно что-то сделать 3 часа ночи, превратился в мега хайп. Чуть позже мы заглянем с вами в прошлое и посмотрим, кто первый снял видео на эту тему и о чем оно было. А сейчас давайте разберемся, что же вообще такое 3 часа ночи. Считается, что именно три часа ночи время демонов, ведьм и всякой нечисти. По одной из версий, Иисус Христос был распят в три часа дня, а значит в это же время только ночью просыпаются демонические силы. Во многих современных фильмах ужасов, типа заклятия, например, режиссеры используют этот момент, чтобы напугать еще больше. Время самых страшных моментов замирает именно на трех часах ночи. В средневековье середина ночи, а это и есть 3 часа, временем ведьм, а в культуре Вуду в три часа ночи принято вызывать одного из духов Палу Легбу. Короче, к чему я все это веду, вы еще поймете, но нет ни одного реально подтвержденного, стопроцентного факта, что в три часа ночи действительно происходит что-то странное, кроме вот этих всех легенд, домыслов и, ваше любимое слово, постанов. Будем вызывать духа? Так, зеркало. Так, вы все готовы? Все, все помнят, что мы делаем? Ну да. Да. да. Ага. Где спиннер? Так, а ты перетряси камерой, чтобы было реалистичнее. Да не сейчас, когда духа будем вызывать. Так, вот свеча. Она потухнет. А как? В смысле как? Ее кто-нибудь из вас задует. Давай ты задуешь ее тогда. Так, все, вот здесь я тебе ставлю и сюда пора. чтобы... А где Саша? Что, это сейчас вообще... Зачем ты сейчас снимаешь? Это сейчас снимать не надо. Не тратить батарейку. Так. Саша в туалет. А где дух, ребят? Он в туалет пошел. Где дух наш? А кто будет бегать и издавать звуки всякие страшные, нас пугать, блин? Он пошел в туалет, сказал, сейчас, сейчас вернется. Ладно, короче. Так, давайте я начну. Вот сейчас уже можешь снимать. Ой, подождите, подождите, надо время переставить на 3 часа ночи. Да не это а снимать, подожди. Меня зовут Ева, и я с моими друзьями будем вызывать духа. Сейчас 3.03 ночи, и мы сейчас будем крутить спины. Ну блин, ну вы чё? Ну блин, ну ребята! Еще один дубль, еще раз часы переводить. Есть несколько реальных научных обоснований, отчего в 3 часа ночи с нами происходят какие-то загадочные вещи. Ученые считают, что примерно в 3 часа ночи наше тело полностью расслабляется и наступает фаза быстрого сна. А в этой стадии у нас начинается повышенная мозговая активность. То есть наш мозг начинает очень активно работать, как ни странно, ночью. И отсюда все эти кошмары, например, странные сны, и мы просыпаемся. И, конечно же, пробуждение в таком состоянии делает человека нервным, и он намного острее реагирует на окружающий мир. Но ну, а когда вокруг темнота и тишина, а на часах три, после всех этих наших знаний у нас действительно возникает очень странное чувство. Проводились даже опросы и подтверждалось, что 80% людей реально просыпаются в три часа ночи. И, конечно, резкое пробуждение пугает людей, и они начинают... Но именно в это время наш организм и наш мозг находятся в состоянии усиление мыслей. А большинство людей, к сожалению, не в силах проследить за мыслями своей голове, и поэтому на поверхность выползают всякие страхи. То есть, как говорят исследователи, если бы мы, люди, были в силах оставить в этот момент только добрые и хорошие образы, то это бы нас не пугало, а наоборот, проснулся такой в 3 часа ночи и радуешься. А ощущение холода в 3 часа ночи объясняется учеными очень просто. Во время фазы быстрого сна наше тело не регулирует температуру, поэтому при пробуждении может показаться, что вы жутко замерзли. Ну вот я уверена, что у каждого из вас хоть раз было такое, что вы просыпаетесь и прям у холодно. И вот вдруг иностранные блогеры понимают, что тема мистическая и довольно известная. Почему бы не снять что-то про это? На зарубежном ютубе рождается гениальный 3am Challenge, суть которого сделать что-нибудь, но именно в 3 часа ночи. Короче, если отсортировать ролики на ютубе с названием 3am Challenge по дате загрузки, то мы увидим самое первое. Видео На канале про паранормальные явления вышел ролик про негорящую доску Виджи, которая была загружена 18 февраля 2017 года и набрало почти 2 миллиона просмотров, а уже на следующий день, 19 февраля 2017 года, на другом канале вышел ролик Не играй в Роблокс в 3 часа ночи и он набрал больше 3 миллионов. И все остальные зарубежные каналы начали делать ролики про 3 часа ночи еще в феврале 2017, а вот на русском ютубе самые первые Первые 10 видео появились в июне 2017 -го. сначала в теме летсплеев по Майнкрафту, а потом уже и про вызов духов, и самое главное про спиннер, про который уже несколько месяцев назад сняли иностранцы. Они очень похожи, а вот чем мы решим с вами через минутку. Короче, сейчас 3 часа ночи, я в ванной у себя, ну, в общем... Просто здесь происходят какие-то очень странные вещи. Там кто-то ходит. Это реально очень страшно. Очень, очень-очень страшно. Тут, тут вообще какая-то жесть происходит. час три часа ночи. Я не знаю, что нам делать. Ребята, это очень, очень. Я, я, я прям не представляю, что делать сейчас просто. Единственное, что я могу, это снимать видео, потому что. Зачем я так громко говорю? слышите? Это там, за дверью. Там за дверью происходит что-то очень ужасное. Мне кажется, что, что заклятие сбывалось, что она уже здесь. А вот теперь, ребят, давайте честно подумаем, стали бы вы смотреть видео с таким названием, в котором ничего не произойдет? Типа ролик бы назывался «Покрутил спиннер в 3 часа ночи, и ничего не случилось». Или «Вызвали духа в 3 часа ночи, но никто не пришел, и ничего не произошло». Привет, ребята, меня зовут Маша, и сейчас, вот сейчас, сейчас уже... 3 часа ночи. 3, вот, видно там. Три ночи. И я, я вызывала духа. Специально. Вот, я вызывала духа. Свечка. зажигала свечку. Я. Пока что вот дух здесь. У меня тут карта духов. Пока что никто не пришел. Вот сейчас я подумала, что пока дух, ну может дух придет еще, и поэтому пока он не пришел, можно попробовать поиграть с куклой в три часа ночи. Тан -тан -тан -тан -тан -тан. Кукла В 3 часа ночи может что-нибудь произойти Пока кукла не оживает Сейчас пока поставлю ее туда, чтобы Вот так вот Вот можно попробовать пока что. Сейчас уже 3.03 ночи Можно попробовать покрутить спиннер вот. Проверим что будет Если покрутить спиннер в 3 часа ночи пока ничего не происходит. Пока я... Сейчас. У меня есть маршмеллоу такие. И что будет, если съесть маршмеллоу в 3 часа ночи? Маша! Ты чем тут вообще занимаешься? Тебе завтра в школу! Еще и сладости опять из кухни украл? Ничего не сработало. Ничего не получилось. И никто не пришел. Вот. Ну, если вам понравилось... Подписывайтесь. Я попробую еще раз что-нибудь сделать 3 часа ночи. Все, пока. Конечно же, нет. И вот тут приходит Его Величество. Хайп. И появляются хайпанутые. Чтобы это было интересно массе, должно что-то произойти, и блогеры пытаются придумать какое-то жуткое событие для этого видео. А уже потом называют ролик «Не крути спиннер в 3 часа ночи». И вам сразу уже становится интересно. Хм, а почему же? А что произойдет, если я покручу? Со спиннеров-то, по сути, и началась популярность этого челленджа. Это была гениальная просто идея объединить сразу два тренда. 3AM Challenge и спиннеры, которые на тот момент просто были на самом пике своей популярности. И вот, когда у кого-то одного Ролик с таким названием набирает просто миллионы просмотров Все вокруг стремятся, конечно же, прицепиться к хайпу Ну, типа, вы бы так не делали, да? Их тоже хотят таких же миллионов просмотров И придумывают свои видео на эту тему То есть это очень логично Все хотят больших просмотров Снимают одно и то же И вот так рождается тренд кто-то просто повторяется, кто-то придумывает свои варианты Типа не играй с куклой в 3 часа ночи, не делай того в 3 часа ночи Не ходи гулять в 3 часа ночи, не звони и так далее Годно или не очень, но со временем этот тренд становится нормой И его начинают использовать при любом удобном случае Поверьте мне, ребят, я очень часто снимаю ролики в 3 часа ночи И этот не исключение, и максимально странное, что происходит Это у меня урчит в животе Хорошо, что вам этого не слышно, потому что микрофон у меня вот здесь Я очень хочу есть и очень хочу спать И мне еще нужно будет монтировать. Короче, если бы действительно в этом мире в 3 часа ночи происходило всегда что-то странное, то это бы происходило у всех людей, у самых разных, а не только у тех, кто снимает видео. И тогда подобные истории должны были появляться на Ютубе и до популярности этого челленджа. Они должны были существовать постоянно. А так получается, что именно в определенное время у всех в 3 часа ночи что-то начало происходить, и все вдруг стали об этом снимать. И да, я не знаю, почему вы все так любите это слово, но это... Останова. иначе вам самим просто будет неинтересно это смотреть вот сейчас у меня заурчало в животе, и возможно, вам было это слышно. Именно трендовый, трендовый вот такой YouTube, это всегда шоу. Поэтому это постанова. И как в любом шоу, там должно все время что-то случаться и происходить, иначе зрителям этого шоу просто станет неинтересно, и они не будут это смотреть. Все создатели видео этим в разном количестве грешат, и все мы в разном количестве я тоже использую трендовые фразы для своих смешилок с разными персонажами, например. Или не пета в своих страшилках. Снимать постанову и пугать своих подписчиков тем, что на самом деле не происходит, но вам якобы угрожает опасность. Чтобы они переживали и испытывали какие-то эмоции, это проще. Но люди любят вот эти вот шоу, похожие на реальность. Или снимать сюжетный ролик на ту же самую тему, с такими же словами в названии, но это... Это уже контент совершенно другого качества. Ну, мы-то с моими мэджиками знаем, но вы все-таки проголосуйте, что выбираете вы, только очень честно. Вы представляете, отмечали с друзьями Хэллоуин, вот я в костюме ведьмы. Я осталась одна, а тут такая странная квартира, тут все такое странное, старое, какие-то зеркала. Какие-то странные звуки. Блин, они вот там, вот, за дверью. Кто здесь? Эй, кто там? Никто не отвечает, слышите, ребята? Там кто-нибудь есть там? Там кто-нибудь есть? Я уверена просто, что здесь точно кто-то есть. Вы видели, вы слышали? Это точно из-за трех часов ночи. Какие-то демоны или что-то такое. Может, ты потише будешь скрести, а то как-то странно. Ай, да для чего ты все это рассказываешь? Да я на самом деле реально за вас переживаю. Я хочу, чтобы вы перестали бояться просто так. Чтобы вы думали своей головой чтобы вы относились к шоу как к шоу, а не как к реальности. Ну и заодно знали, что 3 часа ночи это всего лишь тренд и ничего больше. Спите сладко, пожалуйста. Ставьте лайк и пишите скорее комментарии внизу и делитесь этим роликом, чтобы как можно больше людей вы увидела. И подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Переходите по ссылочкам на новые видео на других моих каналах. И увидимся в новых видео. Пока!